В исходном положении робот стоит на базе в углу зала кафе. При заказе робот сначала едет к столику, где был сделан заказ, чтобы его принять, а потом движется на кухню. где стоят пустые подносы, и на которой в это время движется э, готовится заказ. Вот произошел вызов к столику. Робот движется по координатной сетке из линий к нужному столику и останавливается, чтобы принять заказ. После приема заказа он передает его на кухню, где он готовится и размещается на подносе. Робот ждет, пока на него поместят поднос с готовым заказом и едет обратно к нужному столику, после чего подает заказ на столик. После подачи заказа робот возвращается на базу. Где ожидает следующего заказа после чего цикл повторяется